привет друзья вы на канале easy to install меня зовут виталий сегодня ко мне вот принесли такой ротор от электробайка у него не работают датчики холла надо их заменить но ну вот как бы вроде ничего сложного бери до меняй но есть нюансы которые нужно обязательно соблюдать Дело в том, что железо у этого ротора собрано из тонких пластин металлических, электротехническая сталь, которая убирает токи фуко при работе обмоток. То есть получаются паразитные токи, которые нам не нужны. И если эти пластины расслоить, то ну, будет очень плохо, скажем так. Датчики холла, вот их три штуки, они... Заглублены В свои пазы и приклеены То есть можно попробовать их выковырять Ну Бывает получается, бывает нет Для того, чтобы не повредить Металл и чтобы правильно Их посадить То есть вот если Поковырять, они, видите, приклеены Не получится Нужно нагреть, здесь дело в том, что Клей, на который они вклеены Он Боится тепла, так скажем. Ну, или не боится, он становится податливым. Вот. Для того, чтобы вытащить, ну, разогреем. Разогреть можно горелкой, можно феном. Ну, так как у меня фен есть, я буду греть феном. Когда фена нет, можно это сделать горелкой, но нужно быть аккуратным, потому что лак на обмотках он ну естественно, он боится нагрева и открытого пламени. Для начала нам нужно их вытащить. Вот, греем потихоньку и пробуем выдернуть. Так пока нет, греем еще. очень он торопится вылазить видимо все таки залито хорошо но тем не менее я думаю мы его вытащим вот он вылез так один есть Теперь греем второй. По большому счету эти датчики холла не рабочие. Можно их просто вытащить и выковырить остатки. То есть э, сохранять их целыми не обязательно. Главное, чтобы э, те, которые мы будем ставить, соответствовали по номиналу. Я думаю, надо немного освободить плату, чтобы можно было за нее потянуть. В общем, главное аккуратно вытащить. Главное нам аккуратно их вытащить, чтобы не повредить именно канавки и не расслоить железо. Так, я думаю, пора брать что-то более острое, чем отвертка. Вот, зацепился и вытаскиваем. Так, ну, целыми их вытащить не получается. Поэтому... Придется потом зачищать. Ну, главное, что вытащилось. Так, и последнее. Даже после того, как нагревается, вытаскиваются они не очень легко. Надо немного постараться. Но вытащить нужно максимально аккуратно. Так, и вот последний вышел. Так, теперь подчищаем посадочное место. Так, надо будет немножко промыть, обезжирить, чтобы новые датчики у нас сели максимально плотно и хорошо. Так, если посмотреть внимательно на посадочные места, то они идут трапеции немножко, если видно, вот здесь получается датчик холла. Он когда садится, он по своей форме точно такую же имеет трапецию. Вот новые датчики, они продаются на Алиэкспресс десятками. И если датчик рассмотреть э, торцом, как он должен садиться на свое место, то есть, посмотрите, вот он имеет именно такую же поверхность. То есть, если его вставлять, он четко туда будет садиться прям по граням, поэтому вот это то, что все останется грязь и так далее, мусор, то все не даст сесть, поэтому нужно все аккуратненько почистить. Вот он заходит четко, вот его номинал, надеюсь видно его цифра. Вот. И теперь все эти три датчика надо подпаять. Ну, чтобы подпаять, в принципе, не проблема. Так как здесь ножки оголенные, а нужно будет их оставить длинными, то нужно будет сформовать точно такой же по длине и изоляторы пересадить на этот датчик. Чем мы сейчас и займемся включаем паяльничек и так выпаиваем все датчики теперь чтобы снять с датчиков вот эти изоляторы нужно обрезать то что неровно обрезаем под самый изолятор так датчик <смех> ловим чтобы не убегал ну и аккуратненько стягиваем вот такие трубочки получаются их надо будет надеть на новый датчик все три причем по три на каждый датчик холла так аккуратненько одеваем на этот датчик так тоже бывает убежал так и третий после того как одеваем будет выглядеть вот так чтобы нам теперь припаять нужно отформовать немножко у нас прикрепляется к плате трапеции наружу значит нужно будет именно вот так их подогнуть раз вот у нас отформовано теперь можно впаивать обратно и вставлять на свои места так ну подготовим все три датчика второй готов и третий готов для того чтобы приклеить обратно то есть, чтобы зафиксировать потом у нас эти датчики холла, нужно будет использовать герметик или что-то подобное. Поэтому старый герметик нужно удалить тщательно. Так как мотор у нас работал и немножко засалился этот... Вот у него жирная поверхность, если видите. Нужно перед тем как паять, обязательно обезжирить. На жирную поверхность пайка не ляжет. Теперь припаиваем датчики. Датчики абсолютно одинаковые, поэтому не имеет значения, какой из них куда. Главное, чтобы они были припаяны все. Так, второй готов. И итак датчики мы припаяли теперь нужно их приклеить каждый на свое место чтобы их приклеивать нужно зачистить Посадочные места тоже самое, обезжириваем. Вычищаем хорошенечко. Так, и также у нас будет подклеена сама платка чтобы она не убегала то же самое обезжириваем место приклеивания ну и подождем пока чуть-чуть подсохнет Так, подгоняем датчики под, так, смотрим куда, куда у нас кто достает, так, подравниваем, почищено и обезжирено у нас тоже все хорошо, поэтому после примерки можно и подклеивать, так берем моментальный клей делаем капельку сюда и пока он не засох быстренько туда вставляем датчик холла. все, даем прихватиться так, следом за ним второй Точно так же. Смачиваем клеем и даем засохнуть. Так, излишки клея можно убрать сразу. Они нам там не нужны. Ну и то же самое с третьим датчиком. Маленькую капельку клея. Буквально чуть-чуть. И засовываем датчик. Датчики нужно засунуть до упора, чтобы они встали на свои места и не прихватились до того, как застыли. Лишний клей сразу убираем. Ну вот, в принципе, замена состоялась. Датчики стоят на своих местах. Теперь нужно зафиксировать эту плату, чтобы она не дрыгалась, не дергалась. Так как мы хомутик там пластиковый срезали вот этот, то я его полностью уберу до конца и поставлю туда новый хомут. Точно так же. Так, ну хомутик защелкнем и лишнее откусываем. Все, остается только подклеить, чтобы плата у нас э, жестко держалась, то есть сюда заполнить герметиком либо каким-либо клеем. Вот, ну у меня есть клей, мне он очень нравится, он остается вязким. Даже после высыхания он плотно держит и остается вязким. Но сохнет гораздо быстрее, чем герметик силиконовый. Я этим клеем подклеиваю обычно динамики, диффузоры. Так, ну и заизолируем немножко контакты. Ну вот как то так. Я думаю получилось не хуже чем у китайского производителя. Ну и после того как эта конструкция вся подсохнет, то, в принципе можно и устанавливать собирать на место. Ремонт несложный, я думаю практически каждый может его повторить. Надеюсь, видео было информативным. Увидимся в ближайшем ролике. Всем удачи!